И всем здоров, ребят, с вами я ванёк извините, что я без изображения, ну, потому как у нас уже вечер. Мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Ахам Оригинс, The Complete Edition. Ну, реально, ребят, ну, так как у нас уже вечер в городе, 10 вечера, ну, а у нас уже как бы поздно, ну, и 7 минут уже один как бы. Так, 10, 0,8 уже. Точнее, у меня немножко тут под... Так, Alt, Enter, блин. Alt, Enter. Или, блин, или Alt, Enter. Так, Alt, Enter, Alt, Enter, Alt, alt Enter. Блин, не, ну, ребят, ну, смотрите, ну, я же Alt, Enter жму, ну, Alt, Enter, Alt, Enter, Alt, Enter. Alt, Enter, Alt, Enter. Правый. Alt-Enter. alt, enter. alt, enter, alt enter. О! Я жму Альт-Энтер. Альт-энтер, Альт-энтер, Это не это ничего, это я не на, не не узнал, как на бы пройти это. Я просто хочу поиграть и все так, сейчас загрузится. Так, блин, черт. Я... Альт-энтер. Так, вот. Купину новый плен. Психонопновый. новому в Resident Evil 4 Remake, кстати. Может быть, я в Resident Evil 4 Remake потом буду играть. Так, а я не знаю, на самом деле, как я буду в него играть. Так, сейчас. Извиняюсь, ребят. Я не знаю, как я с Бэйном буду, с боссом Бейном справляться, честно, честно слово, вот. Это Арт 2013, босс Бэйн, тюрьма Блэк Гейт, так, тю... тюрьма Блэк Гейт, так, да. Вот. У меня нет выбора, мистер Уэйн, мистер Уэй. а он себе титан вколол, да, точно, говорил это. Ну, видимо, тут не пропускается, потому что, ну, не могу я пропустить тут, ну, сами посмотреть, я жму на левую кнопку, а он тут не жмется. Поэтому я и не могу. Ну да, это может просто не будет. Извиняюсь, да, придется немножко тише сделать, потому что, ну, я как бы... Да блин. Давай, давай, давай, давай. Так. Олень. Йопа. Бейн на встретил. Кстати, ребят. Так, стоп, на их надо. На их. Не, я не вижу, когда я должен залететь. Не, я вижу, точнее, вот. На Х, так. Стоп, где б... Ребят, а где Бэйн? Я его не вижу вот увидел сражайся со мной говорит бэйн нам добрылся да, фау иди ты убегай. На X так, где Бейн идет? Так, он идет с этой стороны, с левой. Итак, поэтому я сражайся. Я хочу большего. Бейн говорит. Так, сейчас посмотрим, где бы идет. А он с той стороны идет. Ну так, нет. Не, он рядом прошелся. Страшно. Нужен, думаю, стратегический Да, your... блин, я бы себя не понял Да-да like. Не, я знал, что надо эти двери Использовать, которые Вот под напряжением Ну, чтобы Бен, Надо, чтобы Бэйн пришел сюда Это будет очень долго, ребят Трус Вот, сейчас Бен сюда заглянет. Никаких решеток. Ты чё-то против решётки имеешь, против моих любимых, а? Чё-то против них имеет Бен, блин. Ну не, ну, за... спасибо, конечно, за то, что он от решетка сбавляется от всех тут. Так. Тру. Всё, он немножко себе там и вот немножко бэйна брони тут улит отлетела у него брони немножко так где дети где, где спрятаться бы лишь бы лучше было бы а нету Чёрт. иди сюда б так, ну... Не достанешь, Бэйн, не достанешь. Не достанет. Ай, блин, у меня мышка заела. Вот все. А, ты сражайся. ты должен сражаться. Так куда бежать, собственно? А сейчас Бэтмен Аркморжин стал Темпл Раном, превратился, короче, в игрушку под названием Темпл Ран. Я помню такую, потому что ну ясно. См... Ай, блин! Моя любимая игрушка, кстати, это Бэтмен Бэнт, что там опять застыл, что ли, завис? Кстати, ребят, Бэтмен Архморджинс это сейчас, ну. Моя любимая игрушка, ну как бы с Бэтмен Архмасалма на ну на равне. А, блин, немножко подошел, буквально немножечко вперед. Подошел и все. Ага. Так, на х, так, тут. Он тут. Буквально немножко подошел и все. Примем мастер блю, брюс. Так, на... Стоп на 1х. Сражайся со мной. Так, стоп. Он куда пошел? Так, он тут. Он до сюда не дошел. Так. Украшайся Тут нужна тактика Как можешь скорее отключить гимнера? Так жить ну и 4 осталось четыре отсека для жизни и все Тем... черт опять рангли семь меня Блин, опять Темпл Рампу, только что... Блин. Вы бы знали, как я не особо люблю, когда Темплеран, когда игры похожи на Темпл Ты снова в трубе? Ну да, блин, я тут, а ты хотел? Все, должен поторопиться ай блин, больно черт блин бэтнарк можно с темпл ран превратить по так, стоп, а тут Бэйн есть. Сейчас он, короче, сюда придет, Наверное. Ха. Иди, Бэтмен. Умри. А не попадешь ты. Да блин, блин. Ай. Ай. ай ай ай ай ай ай Ну, что ты раться Да блин, ну Брюс, ну ёшкин-кошкин, ну ты чёрт. На икс. Пин твоишь Бейн. Нет хитрость. Тогда я смогу. Я не могу посмотреть, где Бейн, потому что у меня сейчас глушил крабов Бэйна немножко жизни осталось, немножко именно. Так, не звуковой батаранг, так-то. Теперь Унзи, ты. Черт. Да, ребят, я был близок, так скажем, к прохождению уже этого задания, убить Бейна, но я не сумел, короче. Ребят, ладно, давайте в следующей серии мы тоже с вами попробуем, точнее я уже как бы попробую лично сам завалить этого босса Бэйна. Короче, ребят, давайте всем до скорых встреч. Увидимся в следующих сериях "Бэтнорх Мортенс Пока.